Всем привет прекрасное солнечное морозное утро для ликвидации безграмотности в средах автолюбителей вот не хотел этой темы затрагивать, похоже придется вчера опять наткнулся на это видео дурацкое ребята там показывают движок прошедший где-то 1120 и по ихнему мнению там масло меняли раз в 20 тысяч и из-за этого ему пришел как пиздец они открывают клапанную крышку. И мы там видим прямо наросты гудрона, как будто туда просто с воронки гудрон налились. Ну, может кто постарше помнит эти двигателя, допустим, шестерочные москвичевские, которые тысяч по 10 ходили на автоле, потом к 100 тысячам у них был так, ну, не очень. Так вот это еще ничего. А вот тот двигатель, который они показывали, там Mercedes был, это вообще жесть, пишут. Они говорят, что хозяин хозяин честный все дело по регламенту раз 20 тысяч менял масло и поэтому он ну такой нехороший человек гробил мотор раз 20 тысяч в наших условиях масло менять нельзя ну и как бы это привело к поломке менять раз 5 тысяч ну или там 10 тысяч что я хочу сейчас показать вам ребята вот этот двигатель отходил сейчас на данный момент 113 тысяч и, в общем, первые 100 тысяч, строго по гарантии, масло менялось в сервисных центрах у официалов. И менялось раз 20 тысяч, получается. Сейчас 13 тысяч прошло вот уже после 100 тысяч. И сейчас хочу показать, что с ним. Потом объясню, почему. А сейчас просто посмотрите, что внутри двигателя. Ну как вам? Крышку вскрывать я не стал, потому что это из той серии вскрытия показало, что больной умер от вскрытия. И так все видно, там чистота, порядок. И эта смена раз в 20 тысяч. Никаких вот таких сгустков, прям говна какого-то там внутри. Ничего нет, все чистенько, вы сами видели. Я не призываю, конечно, менять масло раз в 20 тысяч, 20 все-таки многовато. Чем быстрее вы поменяете, тем свежее будет масло. Это само собой понятно. Но просто так вот по глупости менять каждые 5 тысяч тоже не приветствует. Потому что, ну зачем деньги на ветер просто швырять? Ну, дайте мне их, если у вас лишнего. Теперь давайте пару минут хотя бы разберемся, почему может быть так. Почему у меня все не всякое, а у них прям, ну капец какой -то. Первое, что влияет, это, конечно же, качество масла. Я не говорю, там, вот эта марка хорошая, это плохая, просто... Ну, по некоторым данным на рынке 40% контрафактов. И ни один из вас не говорит, что да я, блин, купил, по ходу контрафакт. Все говорят, да у меня самое нормальное масло. Ладно, поняли, короче. Второе, что влияет, это, ну, конечно же, конечно, состояние двигателя. Прекрасный двигатель в идеальном состоянии с нуля. Ну, что ему, жить плохо, что ли? И, соответственно, масло он не портит так быстро. Третье, что влияет, и очень сильно влияет, что вы можете сами уследить И только вы. Это все-таки режим работы двигателя. По километражу это слишком приблизительно. Можно пять стоять в пробке, прям вот просто целые сутки. Там с утра выехал, встал куда-то в пробку вечером, до, дома, до работы не доехал, вернулся. Все это время двигатель молотит, а пробега-то нет нифига. Ну, на этом двигателе такого не было, он в основном гонял по трассе, поэтому он чистый, и поэтому я менял масло только раз в 20 тысяч. Второе, ну, опять же, сколько раз он заводится с холодной. В общем, не буду вам пудрить мозги, я просто в этом видео показал, что вот как бы раз в 20 тысяч можно менять масло, и при этом не умрет ваш двигатель. Если вам интересна тема с маслом, там ставьте лайки, пишите в комментариях, ну потому что реально столько фуфла в ваши уши льют, прям мне вот честно обидно читаю иногда такую херню и знаете, многие верят прям не... ну, ребята сами не меняют масло не видят, что там происходит вот им втирают в уши всякую фуфло, ну куда деваться правда-то они не знают пишите в комментариях, спрашивайте если понравится, я еще пару видео сниму там влияет действительно расскажу более подробно. Потому что не знаю, надо вам или нет снимать следующее видео. Ну, смысла нет. Ладно, давайте, короче, пишите. Пока.